Вот он разбил, да, святополка Окаянного, но он Киевом не может овладеть по праву завоевателя. Ему нужно овладеть Киевом по праву законного наследника. Это очень тонкая вещь. Это значит, что жители города должны с ним установить известного рода отношения, подписать соглашение, что они его принимают, значит, по закону. А если он хочет, чтобы они ему больше подчинялись, это надо вести очень тонкую политику, чтобы они в конце концов приняли соглашение, что они ему отдались по любви. Я не шутя говорю, именно по любви. «Сердцем приняли», так примерно это писалось, либо любовно. Вот это устанавливало уже гораздо более тесные отношения, и князь имел в таком случае больше власти. Если только по закону, то, в общем, его было довольно-таки легко либо выгнать, как вы это знаете на примере Новгорода, либо снова выгнать, но по-другому, мягко говоря, это сделать. То есть отказать ему в поддержке, он должен тогда удалиться. История России